Но, собственно, с самой этой поножовщины, естественно, начинается матч. Также, дорогие друзья, я хочу напомнить, что за данный турнир выражается огромнейшая благодарность спонсорам данного проекта. Это спортивный Кофе 90, Бесенок, Неброск, Саш Кошелек и Вак. Данные ребята проспонсировали призовой фонд в размере 15 тысяч рублей привилегиями для коллективов. Трех сильнейших коллективов Ну а кстати говоря, учитывая, что это уже пятая игра э, Да, пятая, если я не ошибусь, Да, пятая игра э, Нас покинули уже четыре команды Вот такая вот история, да То есть четыре из шестнадцати э, уже отклеились И их осталось двенадцать Как прям в том фильме э, Про э, маленьких негритят ну, собственно, что, I'm from Moscow и экстази начинает в атаке. Обороняться против них будут киловатт и Элен. И, как вы понимаете, естественно, сильная сторона в данный момент находится на стороне коллектива Аркада. И киловатт! Минус экстази. Ничего себе, вот это спрей! Я давненько таких спреев с юспа не видел от каких-либо игроков, но Элен меня сейчас приятно удивил. Я так. Такое давно уже просто, ну, именно вот в обзор мне это не попадал никак. Ну, пистолетку аркадцы забирают, и 1-0, естественно, в их пользу. Минск-Сити, само собой, теперь отправляются на восстанавливающие процедуры экономику, ну, и типа будут пока что, так скажем, бедствовать с финансовой точки зрения. Ну, лонг прокинули, один игрок игрок. Один игрок, это Алин, находится он с МПшкой за Касым, ну и киловатта ждет соперника Зигзага. Кстати, именно туда и побежали игроки коллектива Минск-Сити. То есть, давайте включать тогда киловатта и смотреть за приемом. Будет ли он... Ну, глаки определенно на такой дистанции нормального демейджа нанести не сумеют, даже если там есть хотя бы первые арморы у, игроки. у игроков. Обороны, господи, что я... У меня какая-то проблема со словом игрок Ну, то есть, вернее, с производными от этого слова. Игроков, игроков В общем, начинается Какое-то троение, это пятая карта Ну, и вроде бы два... 2 часа 42 минуты я в эфире, вообще троить пока что не должно Ладно, так, разговариваемся, разговариваемся и еще раз разговариваемся 2-0 Короче, суть, которую я хотел передать вам, дамы и господа Это то, что Глок настолько низкий демейдж дилинг имеет по телу с армором Да еще и на такой дистанции, что если там только отсутствует каска Тогда можно надеяться на попадание в голову Но если каска есть, то тогда это просто как... -то -то -то. Хорошая хаешка, и под нее же киловатта забирает экстази. I'm from Moscow последний. У нему, кстати, в спину сейчас... А нет, уже не забегает. Элиен мог забежать в спину, но почему-то в последний момент передумал. Но киловатт получил возможность сделать даблкил, что, собственно, тоже неплохо для закрепления экономики как минимум одного из игроков обороны. Ну а счет 3-0, и вот теперь уж, дорогие друзья, появляются полноценные девайсы. Девайсы полноценные, и это всегда замечательно. Потому что не, не люблю абсолютно смотреть экономические раунды Редко, когда команды на них выдумывают что-то такое и они, и они у них заходят Ну, это прям вот объективность ради бывает очень редко Легкий раунд для Элиана. Дабл килл, потеряв 80% своего здоровья Он приносит победку Долгожданную победку в этом раунде своему коллективу Ну, как сказать, долгожданную Как будто бы перед этим они типа не выигрывали, да? 4-0. Но мне кажется вообще, что этот матч будет чуть более сложный, чем кажется вот на первый взгляд. Э, ребята в Минск-Сити, в общем-то, тоже неплохие стрелки, как мне кажется. И просто где-то сейчас чуть-чуть не везет. И плюс, опять же, сила сторон тоже э, вносит свой вклад э, в это дело, как ни крути. Киловатт. Безумнейший просто хедшот. минусами про Москву. Ну и Эллион вообще поджи Простите, дорогие друзья, я не знаю, слышали вы или не слышали А, сегодня же суббота Замечательно, еще свадьбы не хватало Что сегодня вообще за день такой? У меня под окнами с косилкой косит траву Мой сосед перфорирует свои поганые стены Еще свадьба теперь давайте Просто белиссимо 5-0, дамы и господа. Ни один из игроков обороны до сих пор не умирал, кроме вот разве что киловатт. Киловатта сейчас забирает экстази. И теперь. Э, и ничего себе. И здравствуйте, и следом еще и Алина забирает. Э -э -э Алина. Элина, конечно же. 5-1. Ну, такой тип. Суету наводит жесткую. Да я вообще просто балдею. Я просто балдею. Вчера, вот вечер, допустим, да, я э, стримил э, прохождение Metal Gear Solid. Два uh, часа с чем-то Вообще гробовая тишина была Сегодня надо комментировать Как раз таки нужно, чтобы была гробовая тишина Нет, мы будем траву косить В субботу, черт возьми, в час дня Это же самое правильное занятие Экстази, минус Эллен и выход на длину, где будет сейчас пытаться киловатт все это дело останавливать. Хаешка до него не долетает и под флешечку попытка, ну такая себе попыточка. Достаточно кривенькая, ух ты, вот это поворот, вот тебе и кривенькая, вот тебе и кривенькая, дорогие друзья. Первый МГС, нет, Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Ну, вернее, я его допроходил. 6-1. То есть до этого я прошел Сколько-то там миссий И вчера проходил оставшиеся две Ну, это же идет как дополнение К пятому Как он там, фантом, что-то там Собственно Саму игру, главное, я не проходил Но прошел дополнение к ней Киловатт, дабл килл и это 7.1 Простые, на самом деле Достаточно 7.1 Для коллектива аркада Но Опять же, как я уже повторялся сегодня неоднократно, в рамках карты Dust 2 неудивительно, что оборона забирает много раундов. Удивительнее скорее, когда оборона забирает мало раундов. Так что, в общем, смотрим, смотрим. Вторая половина я вот вам вангую. Я просто включаю режим ванги, предсказателя, прорицателя и так далее. И сейчас почти уверен, что во второй половине будет просто жгучая, потная баталия. Вот уверен. Уверен с перестановкой, все дела Они девушки? Нет, они не девушки Ну, я, конечно, не знаю Насчет, допустим, ну Да нет, ни один никнейм не подходит Девушке, в принципе, ну разве что только I'm from Moscow подходит, как бы, любому гендеру Да, да и экстази, в общем-то, тоже Экстази, минус Элен. Ну и с этого энтрифрага начинается, в принципе Проход на длину, но ну, минута до конца раунда Спешить некуда, Киловат уже единожды Выход на длину закрывал Поэтому тут надо все-таки одуматься и подумать. Одумались, подумали все-таки поняли, что лучше пушить э, длину. Ну, так если ее надо все-таки проходить, так лучше ее все-таки проходить. Зачем сидеть, э, вот, высиживать? Сейчас киловатт мог выйти в аркаду и одним спреем сбрить сразу двоих. Просто хорошо, что по нему нет никакой вменяемой информации. Ну вот, теперь начинается проход. Киловатт Брейт экстази. Остается один на один с I'm From Moscow. Ничего себе. Но достаточно круто. Достаточно круто. Жесткое попадание в голову. 7-2. Ну, на такое уже как-то становится приятнее смотреть. Хотя, честно скажу... Не одобряю данный стиль атаки у коллектива Минск-сити, потому что все-таки по их вине был задержан этот матч. Задержан он был на достаточно большой промежуток времени. Через 4 минуты должна стартовать следующая игра, а они теперь у нас медленную атаку здесь решили разводить. Портит! Портят картину происходящего Администрации, сбивают План комментирования и прочее-прочее Соответственно, сдвигают Чуть-чуть матчи В общем, это, конечно, не смертельно, но будем надеяться Что... Что все уладится со временем Да, так скажем а, Минус по Элину И киловатт Остался с 94 хелспоинтами. Снова один. Здесь лицо конечно, большая проблема у коллектива Аркада, заключающаяся в том, в первую очередь, что постоянно Эллиен куда-то достает шило, втыкает его, сами знаете куда, и отправляется какие-то точки аркадить. Может, все-таки не нужно? Вот, на мой взгляд, давайте я вот вам наглядно со стороны покажу, да? Вот этого места достаточно для того, чтобы выиграть раунд. Вот больше никуда не надо бегать. Вот хотите верить, хотите нет. Хорошо, максимум вот так. То есть еще вот можно вот сюда встать. Все, за глаза достаточно. Зачем постоянно банку поджимать, там вот эти вот всякие штуки делать. Проигрывает перестрелку киловатт, и это 7-3. Вот вам поворот, дорогие друзья. Поворот не туда, хочу заметить. Команда Аркада начали очень круто, но заканчивают раунд, как вы видите, вернее, приближаются к завершению первой половины, с достаточно плохой тенденцией отдачи большого количества раундов. Потому что, ну, 3, 3 это еще немного, потому как потенциально возможный итог 12-3. И 12-3, на мой взгляд, полностью удовлетворят команду Аркада. Но ведь этим раундом могут и не ограничиться. Ожидается турнир между странами СНГ или когда будет зрелищный турнир? А, ну, зрелищный турнир, возможно, будет 28 числа. Это не точно. А, турниры между странами СНГ, вот касаемо этого, не знаю. Если кто-то возьмется за проведение данного мероприятия, то будут. Мне, к сожалению, некогда этим заниматься. Я бы провел, но мне некогда. Проблема в этом. 7-4 Минск-Сити вырубают своих соперников, вырубают не просто соперников, а еще и экономику с них, между прочим, вычленяют, как вы можете заметить, у Аркады. Так или иначе, но появятся сложности с денежкой. Однозначно. То есть это непременно рано или поздно произойдет. Не в этом раунде хорошо, значит, в следующем. Если при условии, конечно же, того, что Аркада выигрывает сейчас пятый. Ну, если Аркада выигрывает 5 то команду Минск-Сити в рамках этого матча можно будет хоронить и заведомо попрощаться с ними, что ли. Ну, потому что мне кажется, что если Аркада умудрятся пропустить такой камбэк от соперников, то все. Тут просто можно заканчивать. А, кстати, хотел сказать, дамы и господа, произошла здесь замена, между прочим. И замена была в составе кого потерял? Так... Должен был, короче, играть э, бесполезный мир, и его заменили, естественно, киловаттом, да, то есть замена была у э, коллектива Аркада. Ну, это просто, если вдруг кому-то для исторической справочки будет нужна эта информация, вы имеете в виду, э, состав у Аркады изменился вот буквально прямо перед матчем. 7-5, э, Минск-Сити. Минск-Сити. С никнеймом I'm from Moscow. А, Москва у нас находится в Минске. Хотя, может быть, он из Москвы, но сейчас находится в Минске. Например. Или он, наоборот, из Минска, но сейчас находится в Москве, и поэтому говорит, что он Я как бы I'm from Moscow. Но вообще, по флагам на этом, как его, на фасткапе у ребята, у обоих России. Элен. Минус Аймфром москву, я уже соскучился на самом деле по фрагам от коллектива Аркада. Они настолько редко случаются, что прям грусть, грусть тоска меня съедает, как говорилось. Экстази 100 хп и крайне неприятная ситуация. А неприятна она в первую очередь тем, что это ситуация 1 в 2. Как подобное разруливать? Видно только одному лишь игроку атаки. Ой, здесь подарок! Я понял, я понял, это просто подарок от команды э, Аркада Н Не надо идти пушить нас, не надо пытаться выигрывать раунд Мы сами придем и поможем тебе 7-6, дорогие мои друзья Но камбэк от Минск-Сити медленно, но уверенно реализуется на самом-то деле Амир, приветствую, приятного просмотра и хорошего настроения 13 раундов позади, и в рамках первой половины остается разыграть э, всего-навсего 2. То есть потенциально 8-7, 9-6, все вот такое. Других счетов, в принципе, по итогу первой половины быть и не может. Ну, флешка, которая, наверное, просто заставила Элиена уйти. Естественно, она не заставила бы его там как-то ошибиться и ослепнуть, и остаться на месте. Поэтому, в общем-то, КПД этой флешки приблизительно 0. Хорошо, ладно, не 0, 10 То есть эти 10 укладываются в то, что игрок атаки теперь имеет возможность ходить по парапету Но перестрелка все-таки случается Киловатт забирает экстази И по I'm from Moscow, в общем-то, есть достаточно исчерпывающая информация Что игрок находился в районе 9, в районе меда Но теперь-то он уже там не находится Теперь-то он уходит в банку И слышит, как за ним кто-то выезжает Топнул, топнул зря, я думаю, его услышали. Ждет, ждет. Ну, типа, пока... Ну, я типа знаю, что там сейчас кто-то придет, да? Ну, хорошо, окей. Минус Элли, на вот киловатта-то перестрелять не придумал, как? К несчастью для команды Минск Сити, винстрик их останавливается на каких-то больших достаточно цифрах. То есть, они смогли взять, я не помню точно сколько, но раунда 4 к ряду точно, если не 5. Но победа в первой половине все-таки досталась а, коллективу Аркада. Так, одну секундочку, дорогие друзья. Спасибо большое Амиру за донатик. 20 рублей на, на чайный пакетик от души. От души благодарю. Большое-большое спасибо. Ну что, энтрифраг от Минск-Сити и Элину предстоит попытаться вытащить этот раунд в одного. Это будет, конечно, очень непросто сделать, но он определенно хотя бы попытается это сделать. А вариантов других нету, раунд-то последний, не уходить же сейвиться. Не повезло в перестрелке, Экстазия последний минус и 8-7. В принципе, с минимальным перевесом выиграла аркада, я считаю, это скорее поражение, чем победа. Но фактически, по цифрам Конечно, Аркада выиграла и Вот, кстати, дамы и господа 4 минуты назад должен был начаться Следующий матч 1-8 Но из-за вот этой вот заминки Мы смотрим только еще аж вторую половину Этого матча Жаль, жаль, что так произошло Ну что поделать а, Привет, Саня, как ты, брат? Сабит, приветствую Все хорошо но не настолько хорошо, как у команды Минск-Сити. Просто халява для экстази подъехала на зигзаге. Ну, проблем на парапете возникать, в принципе, не должно было при таких контактах. 8-8, как итог. Временный ничейный результат, но при котором у аркады нет денег. Но сильная сторона у Минск-сити теперь. Вот что самым важным моментом все-таки является. Э -э, да, здравствуйте. И вот вам. Отворот-поворот, дорогие друзья. 9-8 в пользу аркады. Э -э. Ошибка. Ошибка на лицо потому что опять аркада под банку ненужная. Зачем выбегать, чекать длину, когда вот сейчас вдвоем стояли бы в сайде и подобной ситуации бы не было. Потому что в два пистолета одного разобрать, ну куда проще, чем двоих. Ну и тем более выстоять под одним автоматом или под двумя. Ну вот как какая перспектива вам нравится больше? Мне кажется, что перспектива стоять под одним автоматом куда более выглядит... Мягкой, так скажем, да? Давай. Давайте выразимся так. Ну, хотя бы там какие-то шансы есть выжить. А если в тебя будут две м прожимать, ну, это просто будет ГГ. Кстати, сейвить девайсы команда Аркада своих соперников не стала. Они все равно купили Калаш и Галил. И вот мне немножко интересно, почему там же была м -ка, Почему ее не засейвить? Че, М-ка настолько плохой девайс, что мы, типа, даже потратим деньги на покупку калаша и выкинем? Странно. I'm from Moscow. Ваншот киловатта. И Эллен. Alien... Тоже ловит ваншот. Собственно, от своего тиммейта далеко не отходим. Все правильно. 9-9. Абсолютно не понимаю, как закончится этот матч. Будет ли борьба... Какие перспективы у Минск-Сити? Да, сильная страна, но как показал Второй раунд Второй половины Оказывается, ребята могут и не совсем местами Грамотно отыгрывать При этом и аркада Вроде бы команда не пальцем деланная Что называется, да, то есть Ну вот сейчас у них, правда, нет девайсов э, Точнее, нет девайсов киловатта И хаешка очень хорошая Кстати, сейчас ему полетела И фу и флешка. И флешка следом минус от киловатта, в общем-то. Остается экстази. Экстази прощается с нами, говорит до свидания, дорогие друзья. Ну, а счет 10-9. Аркада вырывается вперед, и вот опять же, вот Минск-Сити. Вот... Спасибо большое, Фирус, за подписочку. За подписочку. За подписочку, конечно. Так, и что начинается? И что начинается? И сейчас вообще, я не понял, что было-то. Я не понимаю. Только что горела огромнейшая красная лампа, означающая, что соединение плохое. При этом потери кадров не было. Я здесь. Трансляция не упала. Чатик, отпишитесь, пожалуйста. Все хорошо, все транслируется. Все без изменений. Все, Гуд. Ну, слава богу. Господи, я испугался. Я просто смотрю, здоровенный красный квадрат. А это обычно происходит, когда интернет, как бы, говорит, я ушел. Экстази. Минус Эли. Эли, не успеваю сказать, что экстази подбирает э, девайс. но ну, скажу сейчас, экстази подбирает девайс. Но киловатт перестрелять все-таки не удается. И это 11.9. Все, Гуд, нет, да, у меня... Что нет, нет да у меня Что нет да у тебя Ладно, короче, сам факт, что сейчас-то точно Все нормально работает Во всяком случае, сейчас квадрат зеленый И это есть гуд Потная каточка, черт возьми Это получается, как по результату Минск Сити без девайса Но с Фомасом. Фомас, как вы знаете, карта такая штука да? Карта, господи, карта Предрасполагающая для комфортной игры С Фомасом. I'm from Moscow до последнего не открывался под зигзаг Хотя мне кажется, что мог бы, в общем, открыться и сразу добрать красного соперника Тем самым спас бы и себя, и экстази бы, возможно, находился в более приятной позиции Но Эллиен успевает пробежать в точку Сейчас ХАЕ просто и все ХАЕ! ХАЕ! Зачем флешку туда кидать было? Алло, Элиан! Ай-яй-яй, боже мой Одиум Дэди, привет, Санек, как деришки? Приветствую, приветствую. Опять же, сколько лет, сколько зим, да, можно сказать. Но в любом случае все хорошо, все нормально. Как твои дела? А счет у нас становится тем временем 10-11. Э, я понял вас. Минск-сити пытаются... Пытаются держаться с соперниками, так скажем, на каком-то расстоянии, но это расстояние... Вернее, сокращать пытаются это расстояние, но сделать это не просто ввиду того, что, как вы видите, вот такие выходы от киловатта контрить вообще в принципе очень сложно. Ну, согласитесь, когда ваш соперник выходит из-за угла и первый пулей ставит вам хедшот, потенциально, наверное, тут можно даже не надеяться на какое-то светлое будущее в раунде. Все хорошо, дружище, спасибо, когда в код мобайл залетишь Ой, я даже не знаю, честное слово Не знаю Когда будет свободное время, а его сейчас у меня, к сожалению, очень мало Так, дорогие друзья 12.10 Снова один девайс Постоянно поломанная экономика у... Минск-Сити, я, конечно, рискну предположить, что это не очень сильно влияет, О, ничего себе, ХАЕ прям в лоб, просто на минус 43 а, Это не сильно влияет в матче формата 2 на 2, экстази 2 минуса, хорош, 12-11 Ну, короче, в общем-то может быть, то, что один игрок играет с пистолетом, а второй с автоматом, не так сильно влияет на суть происходящего, да? То есть и пистолетов 2 на 2 вполне себе тоже рабочий девайс. Но вот вопрос, вопрос. Часто ли этот девайс будет оказываться рабочим? Тот, который один. И часто ли ему будет помогать пистолет? Мне кажется, что все-таки по статистике нет, не часто. То есть на одном тиммейте на своем Ну не вывезешь игру Тиммейт должен быть конечно прям убер мощный В принципе в таком случае Все возможно Но потеют ребята А это самое главное Все таки в турнире важна зрелищность и интерес И зрелищность И интереса в общем то в этом матче Хоть отбавляй дорогие друзья Киловатт минус I'm from Moscow Экстази минус Элен и не удается пробежать просто на ноге. Вообще, в принципе, здесь э, раскидками, как мне кажется, больше пользуются игроки э, команды Минск-Сити. И каким-то просто парадоксальнейшим образом киловатт перестреливает экстази в упор. 13-11. Вот. Вот что? Что случилось с экстази, что он через всю длину в предыдущем раунде сделал два минуса по оппонентам, а сейчас в упор не смог сделать одного минуса. Везение Или же, напротив, не везение? Ну, так или иначе, сейчас в какой-то степени Он, конечно, проиграл перестрелку Из-за отсутствия Автомата Калашникова У соперника был банально DMH дилинг выше I'm from Moscow, минус киловатт И Эллиан с четырьмя хп Ну, хаешку ему туда прокиньте Нет, решили руками добить 13-12 ну и напомню, все-таки, потому что это турнирный Counter-Strike, при счете 15-15 это овертаймы. То есть, если сейчас коллективы дойдут до ничейного результата на 15-15, то матч на этом не закончится и лишь продолжит продолжаться, как бы это забавно не звучало. Ух ты. А entry от киловатта. Киловатт все-таки периодически вспоминает, как жестко он умеет ставить, а он действительно ставит... Очень жесткие хедшоты, Как и экстази, кстати, справедливости ради Тоже ставит жуткие какие-то штуки Но просто не всегда И, в принципе, логично, что Ну, типа, короче, вы поняли Логично, что человек не робот Он не может постоянно делать крутые фраги и постоянно все тащить Ошибки свойственны. Вот сейчас экстази, как вы видите А, это не экстази, простите I'm from Moscow Не добил даже Элина с 4 хп ну вот даже сейчас вообще не попадает. По факту просто пули улетели куда-то в молоко. То есть вот и такое иногда случается. И надо быть готовым к такому. 14-12. Аркада постепенно приближаются к победе в этом матче. И, и в этом весь прикол. То, что победы может и не быть. Могут быть запросто допы. Ну, как мне во всяком случае кажется... Они здесь лишними бы не были Но были бы лишние в глобальном плане Потому что <смех> Турнир благодаря этим допам Сдвинется аж на целый Я не знаю на Ну уже сдвинулось намного На 15 минут уже идет отставание от турнирного графика А если будут допы То отставание будет только расти Проход через зигзаг, экстази минус Эллиан. Ну, тут Эллиан, конечно, был э, флэшоный. Естественно, ничего не видел. Естественно, сопротивляться банально даже не мог. Киловатт. Невзирая на 9 хп минус про Москву. и оставляет 3 хп экстази. Ну, прострел. Где прострел? Почему не простреливает? Весь, весь склон простреливается. Почему... Киловатт просто отдает, короче, я понял, отдает раунд э, команде Минск-Сити. Ну, счет 14-13. Чуть-чуть градус интереса становится повыше. Потому что теперь расстояние уже не в два матчпоинта, а в один. А это уже, опять-таки, любая ошибка приведет как к допам, так и к поражению одной из команд. То есть сейчас нужно играть максимально собранно и сосредоточенно. Никаких ошибок будет. В принципе, не должно. Не должно. Команда Минск-Сити выходит на поджим. И в поджиме экстази блистательно делает даблкил. 14-14, дорогие друзья. Никаких изикаток вообще быть в принципе не может, судя по всему. Первая хае была от экстази, когда стрелялся. И вторую кинули после килла экстази. Так, это я что-то не уловил. Не уловил посыл. Ладно. Сейчас достаточно важный раунд был с точки зрения экономики. Скаут появляется у команды Минск-Сити. Я, наверное, все-таки выскажусь против того, что появился скаут. Это не самое, на мой взгляд, правильное решение. Но экстази минус Эллин. И киловатт забирает экстази. Вот вам, пожалуйста. I'm from Москву остался со скаутом против Калаша. Да, конечно... Круто, если он ваншотнет в голову, или круто, если он просто два раза хотя бы попадет. Но видите, без поддержки от тиммейта игрок теряет всю свою мобильность. И таким образом аркада берут 15 раунд. То есть атакующее звено себя обезопасило от поражения в основном времени. И теперь либо Минск-Сити все-таки додавит своих соперников до овертаймов, либо будут вынуждены сдать оружие Но при этом додавливать-то с чем? Снова один пистолет из... И МК, простите Ты задался вопросом, почему не взорвали Когда у Эллиана У Эллиана было 4 хп на парике а, -а, -а все, понял Понял Тормозякую Ну что, проход через длину. Будет ли он совершен? И, видимо, да. Все-таки будет. Полетела флешка на просвет. Киловатт пытается спрейти. Но погибает его тиммейт. Дамы и господа, Аркада остается в одного. Киловатт просто на таран. Пытается снести своих соперников. Открывается на просвет и на подъеме забирает экстази. Боже мой, есть информация по I'm from Moscow, у которого нет девайса. Дамы и господа, попытка замансить из-за ящиков и из за сайда. И все-таки попадает. И все-таки... Попадает, дамы и господа, команда. Аркада становится победителями этого матча. И они проходят вперед. Вперед, дамы и господа, не опуская головы. Соперники их по четвертьфиналу определятся только аж в следующем матче. Покажем, же мы ставим...